Палате, тихонько молилась в окно, И сил уже не было плакать, И сякли все слезы давно. Смирилась почти с неизбежным, Да разве поспоришь с судьбой? Но все же питала надежду Отсрочить врачей приговор. Бывает, ведь чудо бывает, нечасто, но ей нужен раз. Случалось, болезнь отступает На месяц, неделю, на час. Пожить — Насладиться мгновением, Какая сегодня весна, И пусть ненадолго спасенье, Ведь дальше навек тишина. Так бойко чирикают в луже Купаясь гурьбой воробей, И тучки ползут неуклюже, Цепляясь за солнца лучи, Колышат своей колыбели Заботливый ветер цветы, Что белые платья одели На вишнях среднежной нежной листвы. И солнце целуется сладко, протиснувшись в окна с утра, Заполнив с собой всю палату, прогнав надоедливый страх. Она не хотела сдаваться, усилием воли жила, Но к ней приходили прощаться родные, соседи, друзья. Она, улыбаясь, шутила, чтоб скрасить неловкий момент, От грусти их всех уводила, на счастье отдав свой билет. Анализы Цифры упрямо ползли по накатанной вниз, и рядышком плакала мама. За дверью друзья собрались, она не сдавалась, терпела. Молитву шептали уста, и медленно, очень не смело, болезнь от нее отошла. И было неважно на сколько, на год, на неделю, на час, но склеилась жизнь из осколков. Ей дал пожить светлый шанс. Врачи удивлялись открыто. Не верили в чудо, друзья, косу смерть точила сердито, молилась усердно семья, Господь, обнимая незримо, шепнул теплым ветром. Живи, счастливым душа пилигримом Пошла изучать вкус любви, все было знакомо и ново, как прежде, но что-то не так, хотелось ей ветра степного, и радовав каждый пустяк. И каждый рассвет стал ей дорог, и милым любой рядом звук, как будто отернула полок, и светом ворвалась жизнь вдруг. Шептала она неустанно молитвой Всевышнему увысь, была всей душой благодарна, что шанс подарил ей на жизнь.